Стоят такие вот здоровые лодки на берегу, давайте подойдем, их много, давайте подойдем ближе, посмотрим, что там, какие они, вот это вот, например, мне понравилось, она с крышей такой. Старая. Вот у нее так Киль устроен Внизу Нету ничего А это перворуля Видите, она Рулилась Такая Клепки ну клепки, по-моему, деревянные и чем-то зашпыхлваны. Сейчас попробую заглянуть, что там внутри.